Ты бродишь по кругу, как старый бояц, По черной арене зловещего цирка. Ты судорожно веришь, что есть еще шанс Сбежать навсегда, но и есть закавыка. Здесь плата за срелище, чья-то утрата. Шанглеры, уроды, оклоны злы Здесь зритель подвержен судьбе акробата надо гнилые, ненадежные узлы Но ты всегда мечтал О бурных овациях, радужной сцене Но не ожидал В тени оказаться на черной арене Ты бродишь по кругу Во тьме заплутав Ты хочешь сбежать но укрыты дороги На черной арене Излюбленный нрав Ломать беглецам Или связывать ноги Здесь каждый бледёт Свою жалкую долю Забыв про надежды Мечты и любовь Здесь выход один Через силу и волю Но даже беглец Возвращается вновь Тот, кто всегда мечтал о бурных овациях, радужной сцене, но не ожидал в тени оказаться на черной арене.